На 30 градусах северной широты по земле пролегает волшебная нить. Место рождения четырех древних цивилизаций. Одно из таких мест находится в провинции Хунань. Это гора Шунхуан в городе Юньчжоу. Настоящий рай в окружении рек, ручьев и гор. Именно здесь растет редкое растение с тысячелетней историей – Колючий чайный лист. Это чудо природы напоминает малиновый куст и растет в горах Шуньхуан. Биологи относят его к семейству розовых. Его листья обладают чайным вкусом и наделены лекарственными свойствами. Первые упоминания о нем зафиксированы в хрониках «Пяти императоров». Во время путешествия по югу Китая император Шунь, проходя через пещеру в горе Шуньхуан, обнаружил растение в форме большой звезды. Император попробовал листья и ощутил сладкий, терпкий вкус и восхитительный аромат. Он сорвал несколько листьев и продолжил свой путь. Вернувшись домой, он заварил их и отведал полученный напиток вместе с императрицей и подданными. Все были настолько восхищены неповторимым вкусом чая, что указом императора у подножия горы был высажен сад, где в тайне рос его любимый чай. В 1991 году волшебные свойства чая были исследованы и обнародованы известным фармакологом Лю Чансян. С этого момента он носит имя чай Шунси. Подарок императора Шунь. Традиционный способ приготовления этого чая предусматривает пять шагов. Собирая чайный лист, мы берем только зрелые листья с семью лепестками, которые обладают мягким, сочным и сладким вкусом. Они максимально насыщены полезными для здоровья лекарственными веществами. Собранные листья омывают в чистой родниковой воде. Далее мы проводим обработку паром что позволяет сохранить естественный зеленый цвет чая, избавиться от лишней влаги и размягчить листья для дальнейшей обработки. Мы сминаем чайные листья, чтобы сок вышел на поверхность и насытил каждую чашку заваренного чая вкусом и ароматом. На этом этапе обработки очень важно соблюдать технологию, а именно время и усилия, с которым мы сминаем листья. Пришло время обжарить наш чай. Мы выгружаем его на чистую поверхность для жарки, чтобы быстро и равномерно обжарить каждый лист. Основываясь на многолетнем опыте, мастер буквально кончиками пальцев контролирует температуру обжарки, не позволяя листьям пожелтеть. Приготовление чая вручную требует гораздо больше времени. Чай «Подарок императора» — это напиток высочайшего класса. Это необычный, особенный чай. Его ярко выделяют уникальный цвет, аромат и вкус. Цвет особо яркий, аромат мягкий, а вкус безупречный. В домах жителей провинции Хунань это традиционный напиток, который пьют каждый день. Раньше, чтобы выпить чашку хорошего чая, нужен был шанс. Но сегодня прикоснуться к этому легендарному чаю может каждый из нас. В 2022 году специалисты НИИ Ян Шэнфо Хоу, взяв за основу традиционный рецепт чая «Подарок императора», добавили к нему циклокарию полиурусовую, чтобы наделить чай способностью убирать из организма ветер и успокаивать зуд а также ампилопсис, обладающий антиоксидантным действием и устраняющий свободные радикалы. Благодаря синергии компонентов вкус чая подарок императора стал более насыщенным, а его эффект более очевидным. Корпорация «ФОХОУ», используя современные технологии обработки в соответствии с международным стандартом GMP, разработала и поставила на мировой рынок чай сочетающий в себе оптимальный вкус, научный подход, точность в насыщении компонентами и удобный для потребителей формат упаковки. Наш чай получил ряд экспертных сертификатов, таких как EAC, халяль, а также он не содержит ГМО. Уже 15 лет компания активно продвигает уникальную оздоровительную продукцию в более чем 80 странах и регионах мира, предоставляя возможность каждому из нас быть здоровым. И счастливым. Заварите чашку отличного чая, который пришел к нам из глубины веков. Пусть весь мир узрит красоту горы Шуйхуань, отведав чай с ее склонов. Порадуйте себя подарком от императора. Насладитесь неповторимым вкусом. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые партнеры. Меня зовут Ван Зе. Я представляю Международный бизнес колледж Фахол сегодня для меня большая честь поделиться с вами информацией об абсолютно новом продукте нашей компании под названием чай шуньцы я хочу рассказать вам необычную историю происхождения названия этого чая как родилось имя шуньцы несколько тысяч лет назад в китае жил император шунь Который считался одним из трех величайших императоров древнего Китая. В одном из своих путешествий по стране он приехал в провинцию Хунань. Собирая травы в горах, он обнаружил растение, которое по форме напоминало звезду, а его стебли были усыпаны шипами. Приблизившись к растению, император ощутил волшебный аромат. Он сорвал несколько листьев и попробовал их. Приятный вкус и нежное послевкусие заворожили императора настолько, что он решил поделиться этим даром природы с народом. Каждый, кому посчастливилось попробовать чай из этого растения, сразу избавлялся от боли в теле, обретал энергию и бодрость. Чтобы отблагодарить императора Шунь, потомки назвали чай в его честь, дав ему имя Шуньцы что в переводе означает «подарок императора Шунь». Существует еще одна история, связанная с чаем Шунь Ци. Однажды императора династии Цинь по имени Даогуан одолел недуг, который в современном мире называется сахарным диабетом. Болезнь протекала с осложнениями, лекарства еще не было найдено. Придворные императора стали искать лучших лекарей по всей стране, но даже самые опытные и известные специалисты не могли помочь императору. Волей случая, один известный травник из провинции Хунань предложил в качестве лекарства рецепт этого чая и привез его императору. После нескольких дней произошло чудо. Благодаря чаю здоровье императора Даогуань пошло на поправку. Таким образом, люди узнали о еще одном уникальном свойстве чая шуньцы, рецепт которого стал передаваться среди народа. Это не просто легенда, а исторический факт, документально зафиксированный в истории Китая. В чем уникальность этого чая, как он помог императору Почему его рецепт дошел до наших дней и актуален сегодня? В древнем Китае этот чай называли волшебным, так как он обладает целым спектром оздоровительных свойств. Размягчает стенки сосудов, улучшает кровообращение и снабжение органов и систем организма витаминами и минералами. Чай содержит большое количество растительных белков, чайные полифенолы и полисахариды, более 10 видов аминокислот и минералов, например, кальций, железо, цинк, селен. Особенно силен в современной системе здравоохранения считается элементом, который отлично предупреждает появление опухоли и новообразований. Также чай богат витамином С, витамином В2 и В6, а также витаминами А, Д и Е. Все они очень полезны для нашего здоровья. Взяв за основу чай, который часто употреблял легендарный император Шу, группа экспертов Нии Яншен Фо Хоу добавила в рецепт еще несколько ценных компонентов традиционной китайской медицины, соответствующих принципу «пища – это лекарство, а лекарство – это пища». И используя современные практики производства, разработала Яншэн продукт для ежедневного применения. Это такие компоненты традиционной китайской медицины, как циклокария полиурусовая, ампилопсис и чай улун из провинции Фудзянь, которые дополнили и усилили действие чая шуньцы. Особенно хочу сказать несколько слов о циклокарии полиурусово, уникальном представителе растительного мира нашей планеты. Это редкое и ценное растение, уцелевшее со времен ледникового периода. Циклокария полиурусовая произрастает исключительно на территории Китая и охраняется на государственном уровне. Она также входит в список трех особенно ценных растений, которые принесли огромную медицинскую пользу всему человечеству. Первое растение. Это кора ивы, из которой выделили салициловую кислоту, ставшей предшественником аспирина. Второе растение – кис ягодный или красное дерево, который подарил человечеству паклитоксел, одно из лучших противоопухолевых средств природного происхождения. И, наконец, циклокария полиурусовая, которая с древности и до наших дней используется для профилактики и лечения сахарного диабета. Ее главные функции – это восстановление и активизация островковых клеток поджелудочной железы, их питание, предупреждение сахарного диабета и его симптомов, улучшение состояния при сахарном диабете. Также в состав входит ампилопсис, Обладающий целым спектром отравительных свойств. Авторитетные медицинские организации подтверждают высокое содержание витаминов, минералов и аминокислот в его составе. Всего их более 14. Ампелопсис эффективен при трех гипер повышенная вязкость крови, высокое кровяное давление и повышенный уровень сахара. Предупреждает образование тромбов, новообразований, препятствует старению, регулирует уровень липидов в крови укрепляет иммунитет и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме вышеперечисленных компонентов, в состав продукта также специально добавлен полуферментированный чай Улун. Это известный во всем мире китайский чай, который расщепляет жиры, нормализует уровень сахара, помогает убрать лишний вес, оказывает косметический эффект, и считается чаем, дарующим красоту. Его отличает мягкий, сладковатый вкус, насыщенный аромат и приятное послевкусие. Чай улун нормализует уровень сахара, защищает печень, оказывает омолаживающий эффект. Кому рекомендуется чай шунци фохоу? Во-первых, людям с избыточным весом, страдающим ожирением. Этот чай помогает не только вернуть эластичность стенкам сосудов насытить организм питательными элементами и снизить уровень сахара, но и помогает похудеть, а также нормализовать работу внутренних органов. Во-вторых, чай особенно подходит людям с повышенным уровнем сахара и сахарным диабетом. В-третьих, это незаменимый продукт для людей с тремя гипер. В-четвертых, чай особенно рекомендуется людям, которые злоупотребляют алкоголем, так как он нормализует функцию обмена веществ и помогает печени быстрее расщеплять и выводить вредные вещества, нивелируя пагубное воздействие алкоголя на организм. В-пятых, чай подходит людям, которые стремятся выглядеть молодо и красиво. Использование чая на регулярной основе поможет вам улучшить цвет кожи, убрать отеки и застои. Это его базовые функции. Как правильно заваривать чай? На один пакетик чая достаточно 200-300 мл воды с температурой 90 градусов. Можно заваривать чай горячей или кипящей водой. Если вы завариваете чай кипящей водой, извлеките пакетик из воды буквально через несколько секунд, чтобы не разрушить активные компоненты в чайных листьях. Оптимальная температура воды для заваривания чая составляет 80-90 градусов. Обратите внимание, чай Шунци заметно снижает уровень сахара, поэтому мы рекомендуем осторожно использовать людям с низким уровнем сахара. Особенно если у вас всегда с собой шоколадный батончик или сахаросодержащий напиток на случай резкого понижения уровня сахара. Давайте подытожим. Чай Шунци. Это абсолютно натуральный, функциональный напиток с оздоровительным действием, который содержит много селена, обладает мощным антиоксидантным действием и замедляет процессы старения, оказывая косметический эффект. Чай обладает насыщенным вкусом и волшебным ароматом. При регулярном, продолжительном использовании помогает отрегулировать уровень сахара. Возвращает эластичность стенкам сосудов, улучшает кровообращение, сжигает жиры, сжигает количество жиров, поглощаемых организмом вместе с пищей, укрепляет обе энергии инь и ян, защищает печень, обладает уникальными функциями и очевидным эффектом. Наверняка вы обратили внимание, что каждый новый продукт – это результат кропотливой работы научно-исследовательской команды Ни Фохоу, который обладает мощным и очевидным эффектом. Я уверен, что новый чай Шуньци Фохоу поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и лишним весом значительно улучшить состояние своего здоровья и качество жизни. Я желаю вам получить максимальный эффект от использования чая, почувствовать себя моложе, обрести здоровье и красоту. Благодарю вас за внимание.